И сказал он, не надобно ли нам использовать силу ту, как враги наши использовали ее против нас. Не распилить ли нам дикие их леса на брусы наши и доски. Не укротить ли нам бушующие их потоки, дабы несли они наши лодки. И в юности своей в глупости братья его ответствовали, да давайте же сделаем так. Собрание писем кузнеца в изгнании. С талисманами я сумею разрушить защиту собора. Настало время заполучить глаз и отнести его к Константину. В прошлый раз, когда я был здесь, глаз находился внутри, на виду, на главном алтаре. Мне нужно только схватить его и побыстрее смыться. Но это не обязательно будет легко, если место так облюбовало ниже, как это выглядело в прошлый раз. Если сильно припечет, то есть еще один путь наружу, через ворота монстря, что позади собора. Чем скорее все это дело закончится, тем лучше. Когда мне заплатят за эту работу, я собираюсь стать отдел. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вор uh, Золотое издание. Итак, uh, друзья, мы с вами нашли все талисманы, нашли все талисманы. Теперь осталось вернуться, в принципе, в собор забрать uh, глаз и смыться оттуда вот и отдать глаз константину после чего город говорит э, хочет завязать с делами вот но мы-то знаем что он не завяжет потому что там еще и вторая часть еще и третья там еще потом что там перезапуск да или это четвертая, э, короче, все это пустые слова Итак, э, задание что у нас возвращение в собор сложность Впервые укради глаз покинь территорию собора ну в принципе вот как-то так. Украсть глаз и покинуть территорию собора. Что у нас там по картам? По картам. Кили Святой Йоры, Кили Святого Тенера, сад. Опять сад. Кладбище еще и кладбище есть. Снова, наверное... А, он сказал, что там нежить, да. Значит, там зомбари будут. Значит, надо святую воду и... Водяные стрелы. Килии святого Вила, Ворота монастыря, или Святого Дженнива. Кстати, он говорит. А сбежать можно через ворота монастыря какие-то, которые там с северной стороны, что ли. Почему нельзя войти через эти же ворота? Да? Да. Вот. Окей. Так, что мы заберем с вами? Что мы заберем с вами? Что мы заберем с вами? Водяные стрелы. А Святая вода-то. А святой воды-то нет. Жесть. Так, тогда бомба-вспышка, я не знаю, нужна нам будет бомба-вспышка, там же, в принципе, кто-то привидение. Они же реагируют, не ре... А, у меня есть одна бомба-вспышка, но в принципе пускай будет. Проверим, если что. Зелье скорости. Так, маховые стрелы, маховые стрелы. Не знаю, надо, не надо. Но есть. Огненные стрелы давай. Огненные стрелы заберем, потому что я думаю, пригодится. Так, стрелы с веревкой по-любому. Мины давайте заберем тоже. Потому что, я думаю, здесь придется убивать, короче. Поэтому. Так, исцеляющая зелье одно всего. Ладно, хватит, я думаю. Я думаю, хватит. Окей, ладно, там разберемся уже, что и как, и где. Окей, мы перед забором. З забором. <смех> перед собором. Так. Грудинка никому не нужна. Так, давайте посмотрим, может, что появилось здесь интересно. Здесь мечи у нас. <смех> Ой, я чувствую, здесь будет атмосферненько. Будет атмосферные Призраки. Я слышу призраков. Я чувствую, здесь будет атмосферно. Ой, как... А, они, наверное, ходят за стеной. Помните те призраки, которые были там за стеной? Это когда мы сюда, в к собору подходили. Скорее всего, это они. Либо это те, которые по городу там шарятся. Как будто эти, знаешь, цепи звенят. Груди, груди. Ребра, то есть. Груди груди с ребрами так, а, а туда уже смотри, смотри, смотри. Не, нет, нет, нету нету окна нету окна, в которую мы смотрели, ладно, окей Хер... а, хорошие херни страдать, поэтому давайте а -а -а. так, где вход-то О. окей Так А это место находится во власти великого зла Оно больше не принадлежит человеку Двери запечатаны, чтобы защитить нас от того, что за ними Не задерживайся здесь, понятно, да? Так, здесь слово... закрыто, не сломано, закрыто Окей, давай А, мне надо выбирать, да? Так, огонь Оп а, Ветер Да. Окей, вот так вот мне повезло А, это вода Вот так вот мне повезло Взяло и повезло Отлично Бляха, как страшно Э, А дубинки нет У меня дубинки нет У меня дубинки нет А, тихо, тихо, откройся Крутяк. Атмосферники, атмосферники. Невзирая на то, что это возможно последние минуты нашего возлюбленного собора и бренной моей жизни, буду я преданно вести охраннику до самого конца. Великая зловещая магия обрушилась на нас и повсюду мы сражаемся с демоническими тварями. Павшие наши братья восстали из мертвых и обратились против нас в очах их полыхает холодный свет. Наши могучие двери не помогают нам Ибо зло атакуют изнутри Скоро и я буду найден и повержен Подобно другим Да спасет строитель наши души О, мне, уже, мне уже нравится этот собор Он просто реально атмосферный Закрыто А ну это я могу открыть я ж думал, вниз смогла открыть. Ну какой? Жесткий замок, брат. <гас> Ёпти мать. Зря, зря, зря я открыл. Даже не знаю куда идти Ладно, давай пойдем сюда Погоди, я здесь сейчас А, я думал сейчас это Туда к этим Ублюдкам попаду так. Леха, святой воды нет, жалко как бы Плохо, плохо, что святой воды нет В общем, наверху да? О, это я могу взять <с> Так закрывается, прям мне, Знаешь, такое ощущение, как будто она сейчас закрылась И все, я больше не выйду Так, что там Наверху И зомби, и зомби тут ходит. Но эффектно он зашел так, знаешь, с этим звуком, с таким. Да слизь ты! Мне не понравилось нынешнее положение вещей, при котором работа столь многих механических устройств в стане всецело зависит от исправности машинной комнаты в подвале собора. Враги наши могут попытаться нанести вред, используя нашу недальновидность против нас. Надо бы на нам реконструировать все так, чтобы каждое механическое устройство питалось от близкого к нему источника энергии. Okay. Типа а, сейчас нет энергии, мне надо подать энергию где-то. Дом уперся. Yeah. Где шарись вообще просто? А, все понял. А что он? Это он упал что ли? Да? Так аккуратно, аккуратно, чтобы не заметили. Кто прибежит? знаю я их прибежит вот эти вот опасные леха зомби то хрен с ними вот эти вот опасные стоит, стоит там дружище леха еще мы еще выше Не понимаю, где я был, где я не был. На, тебе. Тихо. Ух ты, подло. Я думал, ты упадешь. Ой. Падай. Ты весь этот путь? Для того, чтобы меня здесь. это выход и отсюда я пришел 6. Маховая стрела да нахрена мне маховая стрела ты мне, ты мне святой воды дай Опа, закрыто И ключи у меня нет, да, никаких? Окей, запомним, здесь две закрыто Нужно ключ Вот там внизу просто вообще жесть опасна. Но я думаю, мне по-любому придется туда все равно идти, чтобы исследовать-то все. Ну ладно, мы там разберемся, как... Придумаем что-нибудь, как, как, как... У меня, в принципе, есть мины. Можно минами сгидать. Как бы, если, если четенько сделать, то можно э, двоих двоих. Ну, как минимум двоих уже убрать. Как бы. Две мины, два трупа. А сколько мне надо? А, мне не написано, сколько мне надо, короче, де это, украсть денег. Мне надо украсть глаз. И все. А я не вижу этот глаз, где он вообще находится. Он вроде где-то здесь был в центральном зале, да, где-то что-то я его не вижу вообще. Ну ладно, что-нибудь -что да, выведет меня к этому глазу. О, колпат, на не Так. Водяных стрел. Но водяные стрелы дают, это уже хорошо. Значит, может быть, дадут и. А, туда мне не пройти, да? Кстати, дубинки нету, да? Дубинки, прикинь, нет. Нету дубинки у меня. Чувствую себя как в цирке. По этим балкам, знаешь. А, вон он глаз! Надо как-то туда попасть. это закрыто. Ну моему спокойно открывать здесь, меня никто не достанет. Я думаю, зомби по балкам-то не пойдет. проведение еще могут, в принципе, по балке про это пройти. А вот зомби... Навряд ли. Они ж тупые. Они ж и у них мозги... Опа. У них мозги изгнили. Это, это кто? Брат Мартелла. Yeah, okay. <laughs> окей. Брат Мартелла, так, брат Мартелла. Так, окей. Okay. Мне как-то надо попасть туда. Блехо, а в любом случае, мне надо. Не надо это. Там по низу идти, наверное, скорее всего. Так, окей, okay, дай-ка я сейчас. Я не разопьюсь. Здесь я был. А, здесь я бы на лифте лифт смотри не работает. идем, короче. Смотри, он на меня не реагирует вообще. Никак. А нет. Я думал, он ни капельки на меня не реагирует. Я думал, он сюда он сюда не придет. Лифт там сломан. Как он сюда? Он сюда не попадет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как они страшно ржут все. Тихо черепом чуть дверь не сломал от глаз я нашел глаз так во время службы некоторые прихожане прошли через монастырские врата надлежащий путь для мирян на земле храма только через врата собора доступ в город через врата монастыря служит единственно для удобства членов ордена так окей глаз соберу он, короче, аккуратно надо, короче, сейчас я меньше беру. Леха! Спасти свою шкуру? Покинуть территорию собора, ну так. Еще и призрак, смотри. Ой, костями своими там кидается. Черепами. Херай, херай. Они, короче, смотри, теперь ко мне будут приставать, потому что э, их манит, наверное, глаз. Нет. Завалить, ну, тупо валить. Да сломай, что не ломается. Ну, пускай будет так <смех> Уговорили Это там черепа А где я видел выход? Где он там говорил Типа ты, ты там это Вот так просто возьмешь и уйдешь Типа А где я видел? Где выход? А вот не здесь? А, отсюда пришел Люха он там говорил типа это куда я там ее зарядил то вообще двоих замочил хорошо давай давай сюда иди открой до конца до конца дверь открой Тихо, тихо. Его же можно, по-моему, убить, да? Попал, опа. Вот так хорошо, хорошо, вот так хорошо. стали зомби. Ля я Рэмбу просто Он выносился. С двух. С двух сколько? Две-три мины, да? И все лежат. Зомби остались, зомби просто повырубать и все. А, вот выход, наверное, да? Да, вот туда вниз я спускался, там выход. Здорово. Топлето. А, и в этом узком коридоре, короче, надо его выгнать, просто. Сюда иди. И сюда я здесь. Застрел в проеме. О, -о, -о, -о, О, да, да, да, да, да, прям, прямо вот так, да. Твою мать. Там призрак стоит. Нефть, бать. Так, погоди. Огненные стрелы. Где мои огненные стрелы? Блях, они все повставали. А -а -а -а! Все повставали. А, о -о -о! а его не убить, что ли? Погоди, я сохранился что-то там? Нет? Так. Они задрали, короче. Я сейчас их огненной стрелой-то я хочу проверить. Нормально убить можно? Нет. Я ушел. Ушел. сейчас выстрелит же. Где вы тут? Там еще и этот. Здорово. Пухеру, пухеру, пухеру, пухеру. Пухеру на огонь. Как так-то? А, Замбарям же, по-моему, не похеру на огонь. Нерчи, бля, я хочу промазал. Тираж разнесло просто. Нет, смотри, там два удара, короче, там что-то, смотри. Что это там? Не показалось тебе тут святая вода источник? Бляха, точно. Все, всем капзда. А, это вообще, смотри, исцеление. Нифига себе, он меня исцелил. Ну все, там всем всем всем кобзда. Я сейчас всем это на раздаю на раздаю короче Оп. я не понял э я не понял да хера ты ее бросил-то Нормально, я нажал использовать, но не взял и бросил На, просто на, просто в щепки Так, кто там еще? Кто-то Б. Кто, кто еще? Кто следующий? Здесь стоит а, так Тактя. Все у меня закончилось Леха стрелы нет Огненные стрелы все кончились тоже? Одна огненная стрела есть А, Он -а ведь -а, вообще косой просто Он еще призрак На тебе Сопитесь! Дайте послушать! Дайте послушать-то! Что сейчас было? Они не дали не послушать вообще. Так, ты тут еще что? Бляха! А, тихо, погоди! У меня это святая вода осталась. Сейчас я там разхерачу Просто в пухых прах Я тут, короче, просто что-то тупил-тупил Да, тупил, короче Вот так вот И хлоп И хлоп просто Так, где там вход-выход И хлоп Просто разнесло В щепки Так, шесть штук у меня Где там? Кто? Где? Где хоть один? Не вижу ни одного. Пожаловать в Великий Собор Молотов. Как приятно видеть у нас неофита. Меня зовут Брат Мирас. Я буду твоим духовным наставником. Я вижу, ты устал от Скитании, так что оставляю тебя. Но если понадобилось тебе, меня всегда можно найти внизу в монастыре. Леха, вот, вот, вот у меня святая вода кончилась, короче. И, и пруд, И пруд просто он будет моим наставником что там не надо сделать покинуть территорию собора я а, черепа летят там не бежит херон просто тройничком мне. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ури! Да блеха! Дайте мне призрака замочить! Да, Соки! Исчезни, исчезне, ури! ха <связь> ха ха Как бы тебя убить! Целеисцеление! Хоц! Хоц! Умирай, вот. умирай, вот. мирай, умирай, куда ты в дерево отобьешь? бьешь? Все все все все, все, все, все, все, сейчас, я его загадую. Это дерево не трожь. Все, отлично, бегом. Стрелу я заберу. этих просто чтобы они лежали но я сохранился нет В смысле В смысле ⁇ пти мать пикун, пикун, пикун, пикун, пикун. есть чем взорвать-то есть чем убить-то а -а -а -а! он еще и бегает О -о -о -о! он еще быстрее бегает чем я На. убивай его, убивай просто дичь так и тебя сейчас здесь короче раз и сюда больше не вернусь так, отлично и второго тоже сюда сюда иди ну, допустим вот здесь да я а! я яй! -яй. Ай -яй, -яй. А? Все, упал? упал? Так, сохран. Сохран быстро. Ты куда пошел? Сюда иди. Э! Давай сюда, ко мне. Камон, бэйбэ. Бел здесь сейчас тоже. Потому что в эту сторону я, наверное, скорее всего, уже не пойду. Уже здесь не делать ничего. Там тупик. Как так то Сюда иди? Б... Сюда иди! Давай, а, давай, камон, камон. У меня же нету, да? Чем там? похмелиться. Так, на. На. <похмелиться> <похмелиться> на! на! На! На, по... Да! Пфф. Сюда иди. Ну, в принципе, можно и здесь у Ух ты, смотри, он еще и рукой отбил, отбил мой меч. Он кому-то, видишь, у него руки нет второй, кому-то тоже так отбил уже один раз. Все, отлично. Я их загасил. Фу, ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот, у меня видос подошел уже к концу. Очень напряженное место, очень просто, просто жизнь какая-то. Так, а... Продолжим уже в следующей серии, нам надо сбегать отсюда. Я понял то, что просто так мы отсюда не сбежим. Вот. Поэтому, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Интеграм, комментируем. с вами был Валерий. Всем пока.